Приветствую автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня хотелось немножечко разобраться с таким термином, феноменом, как иногент. Не с политических позиций, а чисто логикой рассуждения. Потому что, ну, сегодня просто вот это на слуху, злободневный такой процесс идет, да, признание лидеров мнений иногентами, вот. ну или различных журналистов, там, редакций журналистских. И как я вижу, люди задаются вопросом, зачем это делается. То есть не все как бы ну, понимают, что ли, осознают, для чего это нужно сделать. Давайте я объясню, как я это вижу. Вот. Вы можете это согласиться, либо отрицать. И это прекрасно, это уже ваш выбор. Смотрите, как я это вижу. Для чего нужно присваивать иногентам. В общем, так называемые лидеры мнений, даже журналисты, вот. Они не желают признать, что у государства есть свои геополитические интересы. Они не желают это признавать. И, соответственно, начинают свою точку зрения да, везде транслировать. Но делать это во время военных действий, таких довольно-таки уже масштабных военных действий, можно сказать, конкретно военных действий, да, ну это уже такое себе. Это уже граничит, можно сказать, что с предательствами интересов страны. Да? Вот Что делать государству в этом случае? Ну, как бы закон они не нарушают, но... Но... А что делать? Вот государству, когда его интересы, соответственно, вот попираются. Соответственно, нужно как-то все равно на это реагировать государству. Как-то давать понять, что ребята ну, уже не... Мирное время в данном случае. Вот. Уже как бы военные действия ведутся, а вы тут начинаете а, сеять панику, качать лодку. И государству все равно надо как-то реагировать. Какие-то законы вводятся, но вот а, закон об иногентстве, что он делает? Вот. Если кто не понимает, для чего Некоторые думают, ну они же не иногенты, это как бы ложь. Ну, во-первых, во ничего не изменилось, народ по-прежнему верит телевизору официально, что вот в телевизоре сказали инагент, 90% кивнули, Да, иногент, И это так, это так. Так и было, и ну пока что есть. На самом деле людей, думающих, умеющих анализировать, их не так много процентов. Он по-прежнему небольшой. Вот. Ну, пока ничего в этом особо не изменилось. Вот в этом феномене, да, пока ничего не изменилось, нельзя говорить, что тут какой-то процент увеличился думающих людей. Нет, не увеличился. Соответственно, что происходит? Государство... А, давайте начнем с того, что вот так называемые лидеры мнений, да, журналисты, с чего они живут? Разумеется, с донатов так много от подписчиков не проживешь. Можно, можно, но не проживешь. Конечно же, это от рекламы, ну, редакции в том числе. Вот редакции конкретно, да. А лидеры мнений... Кто-то живет с донатов, но их мало, а тот, кто уже почувствовал вкус к жизни, да, они желают ездить на Майбахах. Им нужен уровень жизни топовый, ВИП, ВИП. Ну, возьмите Коленьку там Соболева, допустим, да, или Ксению Собча. Им уже они не собираются отказываться от ВИП-уровня. А подписчики никогда не дадут ВИП-уровня. Столько они задонатят, чтобы ездить на Майбахе там, да, везде по вилам, по Канарам, покупать вилы, замки или так далее, или возьмем Аллу Пугачеву, допустим, или Филиппа Киркорова. Нет. Только реклама, соответственно. Ну, Киркорова концерты, но мы к этому подойдем поближе. Вот, реклама, соответственно. Причем реклама не абы кого, а тоже раскрученных брендов. Вип. Вип-реклама, вип-брендов. Вот. Но, когда она, соответственно, какую-то журналиста, редакцию, лидера мнения ЛМ вешают табличку «Инагент», все, на него повешали табличку «Токсичный». «Токсичный» с ним уже, Понимаете? Вот, вот эти бренды с ним уже не хотят иметь дело. Потому что 90% людей, увидев телевизор телевизоре иноген, будут считать, что он токсичный, что он иноген. Вот. Соответственно, на его рекламу, как бы, ну все, государство должно понять, он токсичный. Понимаете? Вот и все, в общем-то. Просто вышипить вот эту финансовую табуреточку вот из-под этих людей, вышибить. Раз они в себя прийти не могут свой язык прижать, ротик прикрыть да, в военное время, не нести вот этот бред против, против государства, да? раз они сами не осознать это не в состоянии, вот. ну вот таким образом это происходит. Это реальность, это факт, отрицать геополитические интересы страны, ну это как минимум глупо, очевидные вещи. Вот. Так что вот, можете с этим согласиться, можете это отрицать, но сегодня я вижу это так. Ну что ж, автономы, делиться с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего видео, пока!